Всем здорово. Ну, у нас 10 утра <с> и куча уже наждака. Перебиваем грунт. В принципе, все перебито. Уже реально все перебито. На крышу ждем козлика, чтобы далее чуть, -чуть ее подмотовать И все. Грунт шикарно трется. За ночь высох хорошо. <с> Трем 500 и добил 400 мерковские тестовые. Изумительно. Вообще никаких вопросов. Шик, блеск, красота. Наждак не забивает с первого прохода, все четко вытирается по усадке. Было видно, где контура сели, протира. Вот. Ну, короче, все. Пока что все нравится, все в огнях. Двери подготовлены, Герметоз положен. Отлично. уже взялся на отлип. Можно будет красить. Красить будем, Адди двухкомпонентный акрил вот тут еще не дотер и само собой фосфатирующий и открытый металл и и, и, и и покажу что там дальше, что-то путаюсь так, ну мы запечатались, завернулись как получается уже завернулись сейчас фосфатирующим он у нас постоянно получается тут в работе, проходим металл открытый тут проходим все вообще, вот эти вот реснички надо тоже обработать, на ресничке и фосфатирующий, и один слой пятерочки я кину толстослой, когда фосфатирующий высохнет, сейчас пока фосфатирующий у меня будет сохнуть, я здесь еще помещение домою, ну чисто полы смочу, там слампу сдуваю такой водичкой, еще раз прохожусь липкой салфеткой и можно приступать такая работа знаете ну, активная очень сейчас кстати по времени сколько у нас по времени 12.43 за час сорок мы по сути подготовили на фасфатирующей можно и красить напрямую поэтому там где места у нас не сильно жирно ответственные в плане чистоты поверхности да можно и ну, чистоты ровности то есть если фосфатирующий у нас попал на вот тут уголок это не страшно все будет жить Виталя тут по во всей стороны по себе здесь я толсто кидаю потому что Возможно, что я даже не буду тут толстослойный грунт класть. Ну, то есть, посмотрим в процессе, как там будет. На реснички кинем грунт по пластику. И троечку пласт обязательно, чтобы не пососкакивало. Просто с грунта по пластику может позабивать неудобно, обещал что все будет держаться, но позбивает. Так, смотрим дальше, металл открытый есть? Есть. Берем и делаем вот так, и вот так, и вот здесь, и вот там. Что еще у нас тут, тут уже еще не металл, но нужно. Так, теперь становимся где-то там ступеньки, на ступенечку, вот там вот у нас металл открытый, там так потолще, О. главное не переборщить, он сука, потечет, ну и здесь защитить, а Виталька уже шелкой потом позалепляет себе. Теперь вход вступает троечка, та которую в Москве я использовал в основном на протирах. Ну и дома так работал. Тут она именно прямое свое назначение исполнит это грунт по пластику. Конкретно тот, который не только адгезию создает, но еще и делает микротолщину. Так, напыляю первый полуслоя АДИ акрила. Внутри капота уже напылил нормально. Она уже даже высохла. Быстро сохнет краска. Сразу в глянец не лью, потому что внутри, обратил внимание, он капелька собирается. То есть такое. Припыл и налил. И то, даже припыл и он растягивается в глянец сам. То есть, чтобы не напотечить. На этих машинах иногда даже лучше такой Легкая, легкая, мелкая шагрень Чем потеки потом точить О, лючок забыл Как обычно лючок забыл В общем, прикольно идет Нормально Можно работать, довольно-таки бюджетный материал Есть на что обратить внимание Такой конкурент Моби Хеллу Посмотрим на результаты И тогда свое мнение окончательно скажу Так, все, отдул ноги так даже получается прям Прям огонь вот Прям нравится мне Прям вот честно скажу Раньше я Витальке всегда мобихелом дул А еще бергер миксом дул Ну то давно-давно было Так вот мобихел так не у меня не тянулся никогда А здесь ну прям Пушка самолет Еще в чем проблема была с мобихелом Он между глянцем и шагренью У него малая, малая зона в срыв идет как бы активно ну, мы посмотрим на собранную, конечно, машину. Может только фотки будет вещем. Не знаю. Сейчас, вот прикиньте, ее надо сейчас. Сейчас глянем, сколько время. Один у нас телефон. То есть я так по времени. Вот, пол третьего, почти. 20 минут третьего. Это я уже 20 минут хожу отсюда, потому что пыл тут летает. И две проблемы у меня появилось. Первая проблема, это маска, колод Да, она как бы классная. Ничего, ну гляньте на меня. Это просто капец. То есть она реально у меня с носа я с первого слоя просто сковыривал. Прямо пленку красочную то есть реально маска по носу подсасывает не знаю, может у меня лицо нестандартное какое-то но это мне не нравится дальше идем еще есть одна проблема а, работал я с Аголы 0 Экстрим ну так вопросов как пистолету никаких потому что как бы две банки почти выпулил, там реально во второй банке а что? а ничего там чуть-чуть густяка осталось там, может быть вот так вот это не проблема как бы проблема не в том, проблема знаете в чем у меня на первом слое с под вот этого кольца непонятно каким образом то есть носик чистый, непонятно вообще каким образом краска собралась и капнула оттуда, сука. ну благо капнула не куда-то там на ответственное место а там вовнутрь на пол у меня капнула и вот тут вот одна капля вот ну тут то тоже под резинкой не страшно, не видно. Ну блин, о, тут потекнул, видите, первый слой шарахнул, у меня тут надрыв пошел. Ну, внутряночка, мать её, так, не, не суть важна. Во внутрях все продули, козырьки, по козырьку тоже потекло. Дуну, короче, с первого слоя эту краску дуть толсто нельзя. Вы сами все видите, как бы, там подтек в одном месте, в другом совершенно месте ну так все хорошо по наружке главное, что потеков нигде вообще нет по крайней мере пока что я их ничего не увидел, ни в каких местах в общем подведем такой пока что краткий итог на подготовку блин, такие вот грязные на подготовку всего у меня ушло все тест ну не все, а даже еще осталось тестовые наждаки Мерки с Германии с выставки. Чуть-чуть пятисотки -чуть, я взял еще. Далее машинка нужна была Ротекс и Фестул. Грунт по пластику отгизионный. Грунт тройка в баллоне, грунт пятерка толстослойный в баллоне пригодился. Восьмерка фосфатирующий, пригодился прям очень я почти весь баллон доработал сюда на машину, у Димы мы его начинали тестить, тут я его в принципе весь добил, реально он ну, вывозит пол баллона хотел быстро сказать кузовного герметика ушло на капот, на двери кстати капот, сейчас покажу как изнутри получился Размазано все. И, ну, все не сказать что супер конечно Но нормально для полутора дней работы вполне неплохо работали мы все время с Виталькой. то есть Виталик вот тут вот дрель уточил там там вытачивал я реально по плоскостям шел и сегодня с утра нам Сашка помог он проемы тут позанимался обезжирил помог чуть-чуть оклеиться. а я по плоскостям опять-таки шел шарашил в принципе сейчас краска, кстати, очень быстро сохнет вот, это тут последний слой наливался вместе с кузовом, здесь уже сухо так, тут у нас все, уже все, вот 20 минут да меньше, чем даже 20, я ходил и лялякал в соседний бокс а у нас уже все сухо это хорошо, это значит, что мы можем запускать, да, сухо запускать сушку можем ну как сушку, пушку сушку-пушку, вон там пушка стоит газовая но проблема в том, что вытяжка ни хрена не справляется Тут, конечно, туманчик стоит Все, собираем Вечером, лишь бы не забыть показать готовый результат Хоть заснять, что получилось-то в конце Мусора, конечно, когда все на место поставили Просто капец Прямо просто капец Ну так, не без косяков, конечно, там кое-где на торце пропустил Дырку от шпатлевки, подкапали, вот тут с этими сапожками прикол получился, их вторым слоем не прокрасил, докрашивали уже, а, ну вот так вот именно гусаком, короче, не без приключений, ну. за два дня, конечно, огонь, а, и бампер черненький, до нуля, еще из того, что как бы и хорошо и плохо, на отлип краска высыхает быстро, по факту краска высыхает долго, Реально часа 4, даже чуть больше, но ну, такое ну, не дотронешься. Отпечаток остается, рисуется не совсем камельфо. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.